Ты знаешь, что это? Фотоаппарат. Он фиксирует то, что существует на самом деле. Ты увидишь, что в шкафу нет никаких демонов. Прошлой ночью что-то жуткое произошло с Джоэлом. Недавно умерла его жена. Он вел себя странно. Мне страшно за его сына. Не могли бы вы посетить эту семью? Кто вы, что вы забыли в моем доме? Где ваш сын? Мейсон? Мейсон, эй! Привет! Эй! Что вы сделали с ним? Ваш род проклят, на нем Климу Это древний демон разрушения, который принимает.. Разное обличие может вселиться в любого члена семьи. Если не остановить его, он захватит и другие семьи. Только экзорцизм поможет вам. Моя жена поверила священникам, и это ей не помогло. Я должен спасти сына сам. Экзорцизм. <связывая> это только начало. <связывая> Изгоняющий дьявола, Абадон. В кино с 9 января.